Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт по поиску предназначения. И сегодня мы находимся в гостях у очень интересного человечка. Это Жемеля Савельева, это медиум, экстрасенс и официальный эксперт телеканала тв 3 x версии меня приветствую. Здравствуйте. У меня будут к, к тебе несколько вопросов, и моим подписчикам будет очень интересно знать, вот, как ты поняла, что тот, чем ты занимаешься, это и есть твои предназначения. Вот, как ты ощутила эти вещи? Началось с того, что с череды потерь. Вот как только я нашла тот уровень свой или зону комфорта, угу. меня жизнь стала сразу выталкивать из угу. этой зоны. Я занималась любимой работой. Мне очень нравилось, чем я занималась до этого. Я работала чайной сомелье. Меня звали чайная фея. Любой китайский чай. Заваливала его первоклассно. Ну, связано было с, с чайной церемонией. Это своего рода тоже таинство. И в один прекрасный день, когда у меня все было на высоте, драму Джонни Депп, <смех> добавлю, да, звезды, потому что я работаю в том месте, где в звезды, не буду называть ресторан в целях, понимаете, какие, да? Каспирация. Каспирация да. <смех> <смех> вот. И когда я достигла определенного уровня, высокого уровня, у, -у, -у, -у. у меня сложилось все хорошо, и мне повышают зарплату, проценты, то, к чему я стремилась долгих там почти 7 лет. И тут в один прекрасный день меня увольняют. История мистическая, то, что причина была увольнение мое воздействие, а, непрямое воздействие на человека, который а, пытался пробить мою семью, mm -hmm. то бишь он навязывал какую-то свою негативную программу. Я, одним словом, достаточно много человека просто, можно сказать, показала. И это дошло до верхов и сказала, что вот она ведьма колдует или что-то она делает. Она нехорошая, ее нужно уволить. Меня уволили на этой почве. И когда меня уволили, я поняла, что на самом деле, наверное, что-то я умею делать. Но хорошее ли это, плохое, я не знаю. И вот я оказалась на распутье. Без работы, без возможности какого-то заработка. Пришлось пробовать себя вот именно в том, что я всегда умела, но занималась на уровне любителя. И постепенно судьба стала мне предоставлять какие-то подарки. Я говорю, поцелую судьбу во все места. И потихонечку стала накручиваться, накручиваться как снежный ком. Стали появляться люди, которые меня интересны. Стала общаться с теми людьми. Попала на вот эти телешоу известные. Снималась в финалах. Поздравляла, знакомилась. И оказалась в этом кругу просто вот как, как свои своей стихии. То есть, скажи, то есть получается так, что только одно простое слово, оно может вот так кардинально изменить судьбу человека. Я правильно тебе говорю? Да. Поэтому слово это не зря есть в писании, что сначала было слово, угу. а потом появилась материя. Вот То -то. в данный момент сработало слово, и я поняла, что в этом моя сила. Угу. То есть ты советуешь быть очень-очень аккуратным людям, когда они выбирают какие-то слова, да? особенно если человек, допустим, находится в порыве эмоций и может именно в таком настроении как-то, допустим, что-то такое нехорошее сказать. Не всегда. Угу. Ну, от того, что человек стрижет, уже не говорит, что он мастер или барикмахер супер. Для этого нужно иметь способности определенные, потому что слово это дано каждому. Угу. А... Вообще у каждого вот такие способности есть? Вот раскрыть вот эти вещи или вообще, допустим, человеку понять, есть ли в нем, допустим, такой потенциал заложен? Ну, наверное, об этом скажет графов. Также помощник, я думаю, там нужно определить степень гениальности. Не зря людей называют экстрасенсами. Значит, он обладает какими-то определенными качествами. Не зря сверх, да? Экстрасенсорикой. Говорить, что все наделены этим. Мы все наделены телом, да? наделены здоровьем, в равной степени человек приходит с какой-то самим упражнением. Да? Кто-то помнит это, кто-то не помнит. А те люди, которые экстрасенсы, они, скорее всего, помнят все прошлые воплощения и пытаются реализовать ту программу, которая была недоделана. Это называется карма. Вот. И, скорее всего, в прошлом в своем воплощении я и занималась этим. Просто и на каком уровне я застряла. А сейчас люблю я развиваться выше. Вот и все. А говорить о том, что все были экстрасенсы, у каждой способности, я не могу за этим ходить. Я вообще не верю в эти курсы, которые для развития экстрасенсовных способностей. Если они есть, то извините, то их можно разбить, а если их нет, это выдавливать из бычка и соловины и трели невозможно. Ну, то же самое, да, и творчество, когда мы видим почерки, то есть либо дано тебе изначально, либо, ну, сколько ты не весит, ты можешь писать, там, раз, два, три, там, елочка, гори, и, собственно, на, на этом уровне ты останешься, но это не поэзия, это так, словоблудство, как бы я назвала. Женя, скажи, пожалуйста, а вот с какими проблемами к тебе приходят люди, вот, а по каким поводам они к тебе обращаются? А с какими проблемами, Все проблемы проблемы одинаковые, все мы живые люди абсолютно, у всех. Одно и то же. Это можно брать какой-то определенный шаблон, и вот можно людей классифицировать по их проблемам. Ну, какие основные? Это любовь, отношения, вот, семья, ну, здоровье, почему-то всех в самую последнюю очередь, по здоровье редко обращается, а бизнес, деньги, успех. Вот основные три критерия, которые люди больше всего волнуют. А, редко, очень редко обращаются люди, которым, на самом деле, деле нужна помощь разобраться в своей жизненный пути, Я таких очень уважаю, люблю и держу за себя. Потому что, на самом деле, люди, которые хотят подняться выше уровня, они хотят развиваться. Таких нужно просто, вы знаете, как вот на пару держать. Талантам нужно, нужно помогать, а бездель прогресса. Такое выражение всегда у меня, когда я вижу таких людей. Поэтому стараюсь им помогать. И направлять. И направлять. Да, самое главное. Вот. Слушайте, на самом деле, по поводу здоровья, да, хотела спросить? Все-таки люди предпочитают обычную медицину. Все-таки доверяют больше обычным, да, каким-то лекарствам. так получается, да? Вообще, да. Я, допустим, всегда говорю, если есть хирург, то он должен заниматься тем, что он должен вам гипс накладывать, а не я. Аж пусть сама себя там, чтобы силы мысли слова, оно не срастется. Я в это не верю. И людям тоже считают, что нужно идти к врачам. У них есть своя работа, своя профессия. Про медицину я так понашу, скажу. Ее, может сказать, нет. Ну, здоровым здоровом теле здоровый дух. Или, может быть здоровый дух рождать здоровое тело. Либо поддерживает здоровое тело. Поэтому, считаю, что Нужно подумать о душе прежде всего. И о мыслях, которые мы несет в голове. Главное. И все, все проблемы от ума, понимаете, горя от ума. Сердце надо слушать, душу. Свою. И любить самое главное. Самое главное. Да. Давай напоследок, какие три совета ты можешь дать человеку, который только-только начинает искать свой путь, или, допустим, понял, что ему необходимо найти свое предназначение. Вот, ты, ты понимаешь, о чем я говорю, что вроде ты живешь обычной жизнью, а, и в какой-то момент получается так, что тебе кажется, что может быть это не твоя жизнь. Да, вот, и решил человеку действительно найти свой путь, познать себя, да, вот с каких вещей следует ему начать, вот, какие то простых советов ты можешь дать. Очень, очень вопрос хороший, очень важный, потому что на самом деле сейчас очень много развелось учителей и много желающих учеников. Я скажу одну. Когда ученик готов, находится учитель. Не нужно искать учителей, они вас найдут. Это самый главный совет. Вот я. Не могу учить вас ничему, честно, и не хочу учить. Я могу только посоветовать, могу помочь, но я не настолько наполнена знаниями, чтобы делиться с вами, понимаете? Поэтому я просто отвечаю сразу всем, которых хочет стать моими учениками. Я говорю, ребята, не, не из-за того, что жадно не дам, а нечего дать, я сама учусь. Поэтому такая молодая, личный студент. Вот это первый совет, если хочешь найти. Учителя он сам тебя найдет, это первое. И второй момент очень много уже науки, очень много. Я не буду называть, что это, не могу не сказать. Да, очень много, поэтому слушайте свое сердце. Вот сердце единственный орган, который не обманут. Ну, в отношениях иногда надо обмануть, мы же все люди. А вот именно то, что нравится тебе душой, то, что тебя притягивает, то, что заставляет тебя трепетать и которое тебе дает крылья. Оно может вам принести благо, и может вас просто на нужное, на нужное русло направить. Это второй и третий момент. Ко всему относиться с огнем, вот чтобы в вашем сердце был огонь, вот этот огонь, ну, такой благодат, не обжигающий, не сжигающийся на своем пути, а именно теплый, добрый, вот такой светлый огонь, чтобы сердце ваше горело, когда вот это уже есть путь ваш. И Анжела, счастья, с вами был. Спасибо тебе огромное. Я выходила сейчас в гостях у Женили Савельевой. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на мой канал и рассказывайте об этом видео. Вашим друзьям, может быть, тоже это полезно и интересно стать.